Вижу тихий вечер, Летнюю порой Веет теплый ветер, Мягко надо мной Шелестят березы, Шепчутся листы пробылые грезы, Сладкие мечты, Звездочки сияют Тихо и тепло. Душу мне ласкают, В сердце так легко, Далеко сомнения, Далеко печаль, Светлые видения, Золотая даль. Домы полны мира, как закат весной, Радостная лира в сердце песни, пой, Сердце сохрани же, Мир тут и тогда, Когда будут ближе горе и нужда, И страданиях в муке, Душу согревай, Дорогие звуки, Тихо напивай.